Да, хочу только, может быть, вот добавить немножко, перед тем, как мы перейдем к питанию, такую легкую заметку сделать, что голодать осенью не рекомендуется, да? потому что это может увеличить и без того увеличивающуюся э, осенью вот, вату-дошу. То есть э, мы сразу скажем о том, что голодать не будем, может быть, кого-то успокоим. Хотя, вот, например, сегодня я немножко так э, просто хочу добавить, что сегодня такой праздник, э, в общем-то, довольно... Серьезный праздник, называется Йом-Кипур, когда мы, в принципе, люди в этот день постятся, голодают, и это один из тех дней, когда мы просим прощения у всех, кто нас окружает, прощаем себя, прощаем других. Вот, вот почему-то просто пришло в голову, ну, вот такая вставочка небольшая. Это очень да. правильное замечание, потому что сегодня еще не только юнки-пур, но еще сегодня в ведической традиции кадаш, который приходится да. на 11-22 лунные дни. То есть тоже, да, нельзя кушать, я так понимаю, зерно, зерно и белки, да? Да, цернобобовые, да, эти, нужно м -м. исключать из, из рациона некоторые овощи, а можно потом на самом деле на сайте Sangate сдать список того, что рекомендуется есть да. в Икадаши или не рекомендуется есть. Есть специальные, то есть в идеале это сухой пост, и кадаши соблюдается mm -hmm. сухой пост. А, ну, естественно, мы все разные, и каждый очень по-своему может относиться к посту, и каждый это воспринимает. Кто-то может, кому-то это легко дается, кому-то сложно, поэтому существует допущение. Можно да. пить воду, либо можно есть один раз в день фрукты. Вот. и в принципе, да, я совершенно согласна с этим замечанием, что во время осеннего перехода, во время транзита очень не рекомендуется голодание, не рекомендуется посты. Также, если мы обратим внимание, вернемся к христианской традиции, mm -hmm. да, православию, например, mm -hmm. то на осень никогда никаких постов не приходится. Mm -hmm. И это в то время, если люди употребляют мясо в пищу, то это то время, когда мясо допустимо и даже хорошо. И, uh -huh. да, и когда мы изменяем питание, то мы включаем в, свое, в свой рацион продукты, которые нас немножко утяжеляют. Потому что вот она легкая, сухая, uh -huh. ее хочется она хочет все время унести себя куда-то, да, uh -huh. Нам нужно заграундиться. Я прошу прощения. Раземлиться, да, да, ничего, ничего нормально. Поскольку мы живем с тобой в Америке, то иногда очень часто проще какие-то американские слова, английские слова. Анастасия, вот вопрос у меня, извините, перебью вас. скажите, пожалуйста, с чем связан этот пост по Айурведе? то есть почему можно есть одно и нельзя есть другое с чем это связано каковы причины вот э, такого поста в чем тут кроется смысл имеется ввиду и кадаша да конечно ну и кадаш имеет безусловно под собой и религиозную традицию которая а, транслируется в индуизме да и считается что это в этот день голодание в этот день оно особенно очищает и это а, такой день, когда мы приносим в жертву, э, точнее, прошу прощения, не в жертву мы приносим, а мы голодаем что, для того, чтобы поклоняться определенным божествам. Mm -hmm. И именно в этот день, 11 и 22 лунные дни, они особо благоприятны, потому что такое состояние луны, когда она способствует очищению нашего организма. И этот пост, он имеет под собой не только э, религиозное значение, но и очень большое физиологическое, потому что когда человек хотя бы раз, два раза в месяц останавливает процесс переваривания пищи, тем самым он очень сильно облегчает своему организму жизнь и способствует тому, чтобы процесс пищеварения, это одни из основных процессов в нашем организме, они наилучшим образом нам помогали жить и нашему организму работать. Угу. Если знаю, что, что то еще добавит, она как специалист да. по питанию, потому что для нее это ее вообще конек, я думаю. Не, ну то, что ты сейчас сказала, это вполне достаточно, что касается, ну, почему-то я немножко считала, что ударение немножко по-другому ставится, мы говорим, и кадыши, но это не имеет, не имеет большого значения. Абсолютно, да. Да, да, да. Ну, так а почему то, одно можно кушать, а другое нельзя, я так и не понял. Ну, как я уже объяснила, что в силу того, что не все люди могут соблюсти пост сухой, да, да. то, соответственно, мы а, не, не едим зернобобовые, потому что это божественная энергия. Да. И в этот день мы почитаем Бога, и поэтому мы а, не отказываемся отказываемся. на таких типов пищи. Да, Еще от Брахману. понял, окей. Вот, поэтому, в общем, вот так вот. Ну, перейдем мы к питанию, что же рекомендуется есть в осенний период, и особенно замечательно в эти периоды проводить такое легкое аруидическое а, очищение, очищение да, монодиеты очень рекомендованы, но не длительный период, до 21 дня. Есть такие юридические практики, я вот провожу, кстати, такие курсы, которые помогают именно в периоды транзишна а, сделать очищение. И мы включаем в свой рацион, мы стараемся как можно меньше употреблять а, сырых а, продуктов, сырых овощей. То есть да. мы сокращаем употребление салатов, мы переходим на блюдо, они должны обязательно быть теплые, угу. То есть пища должна быть подогрета, она не должна быть очень горячей. Вообще, в принципе, в айруве. Не рекомендуют холодную пищу. Да, совершенно угу. не в общем, ни в какие периоды, но осенью это особенно, потому что становится холодно, и нам нужно кушать больше теплых супов, плюс использованием фасоли, дала и употреблять в пищу. Стараться как можно чаще готовить такую Одно из самых замечательных блюд аюрведической кулинарии это кичери. Угу, обожаю просто. Да, Когда-нибудь поделимся рецептом, я думаю, не сегодня, но в какой-нибудь передаче. У коллекция рецептов. Для разных дождей, для разных вкусов, с разными возможностями воздействия. И добавлять туда можно как можно больше сказать. Трудно, но во всяком случае использовать масло гей, топленое масло. Обязательно. Масло гей – это не просто масло. да, Очень многие люди думают, что если они отказываются от жиров, они делают mm -hmm. своему организму лучше, но что есть огромная ошибка. Mm -hmm. а, и от, а масло гии ⁇ это, в общем, мы должны выкинуть слово масло, на мой взгляд, из yeah. этого сочетания сказать, что это лекарство. Абсолютно. нас поддерживает Ты... активно, я думаю, что он большой любитель масла гии. В том числе. Да, тем более, что в этот период пища должна быть более влажной, мысленистой и теплой, как и мы мед, уже сказали. И мед тоже. Тоже правда. <сёк> да, мед <сёк> и маслоги. <сёк> <сёк> да. Ну, надо не очень увлекаться, особенно людям с конституцией капха, это mm -hmm. надо понимать тоже, потому что э, самое, как, как говорят специалисты ведического знания, нам всегда нужно знать свою прокрити и истинную конституцию по рождению викрити, ту конституцию, которую мы имеем сейчас на каждый конкретный момент, свой Знак по Джотишу, по ведической астрологии и свою звезду Накшатру. И эти знания, они дают нам очень большие знания в жизни. Но, возвращаясь к питанию, также мы еще рекомендуем о разгревающей чаи. Такие mm -hmm. чаи, как чай с индийским мозильком Тулси. А сейчас это, этот продукт, вроде он звучит так немножко экзотически, но он везде доступен, во многих grocery stores, во многих магазинах, я думаю, в России тоже люди, сейчас очень популярная Рведа. Среди моих русских друзей сейчас очень все стараются тоже следовать традициям здорового питания, поэтому это уже не становится экзотикой, можно и, как, и в сухом виде купить базилик, делать чай. Еще я бы могла, хотела порекомендовать один рецепт, у меня есть такого чая, который способствует регидрации организма, очень простой рецепт. Сейчас у меня тут записи есть. На 4 чашки чистой воды 2 чайные ложки горькой мяты или свежей мяты, ложка Брами. Брами это такая аровидическая трава, которая очень, очень полезна, особенно для женщин, потому что это считается одной из женских трав, и она наш ум, ум умиротворяет, приводит в баланс и дает нам, улучшает память. А по-русски что это за травка? Потому что не все знают, собственно говоря, сленг. <свят> ну, это не сленга. она как называется брами, нет, у нее нет названия русского, Ее, mm -hmm. она еще известна под Готуколу. колу. колу, она сейчас, мне кажется, это везде сейчас продается, по крайней мере, мой последний визит в России в, июль, в июне месяце я видела в аптеках здорового пи... и в лавках здорового питания она доступна, поэтому это не экзотика совершенно. А также четверть чайной ложки соли, лучше всего использовать гималайскую соль, четверть лай сока лайма и пару ложек можно подсластителя, сахар, сахар сырец, да, сахар турбинада, коричневый сахар. Все это вскипятить, добавить в воду, 10 минут нужно прокипятить, и вот этот чай употребляется в течение дня. Или еще есть замечательный чай. Который... Знасть, давай мы давай мы вот эти рецепты все поставим на нашу структуру страницу в Facebook и может быть даже на веб-сайт на на страницу фейсбук сангейтс радио и все смогут его прочитать и увидеть и тем более люди будут знать куда пойти и где нас лайкать заодно а почему сахар извините я опять тут встрял а почему сахар, сахар это же жутко вредно почему бы сахар метком не заменить особенно коричневый сахар это же вообще яд просто конкретно Коричневый сахар. Ну, иногда в небольших количествах, наверное, можно, но в принципе да неплохо было бы. Есть еще такая травка стивия или, или экстракты стивии, которые тоже можно добавлять вместо сахара. Я с этим согласна. А еще есть кактус, кактусовый сахар? Вот он еще лучше, он почти как мед. И... Я думаю, что здесь, ну, я, я не совсем согласна, что это яд, такой, прям совсем. И дело в том, что сладкий вкус в данном рецепте, если мы э, добавляем, обязательно, если мы добавляем сахар, да, сахар мы можем совсем в кипяток добавить, а мед мы должны обязательно остудить. Э, да, в, в горячий, в горячий нельзя, нельзя добавлять, mm -hmm. да. Сладкий вкус необходим для того, чтобы нас заземлить, заземлить. для того, чтобы да, немножко качество капхи нам придать, чтобы это мы таким способом успокаиваем вату. Поэтому здесь, ну это уже на, на чей вкус? У кого-то может быть аллергия, кстати сказать, на, на мед. Это достаточно частая или непереносимость меда. Поэтому тут некий подсластитель, ну, кому-то может быть вообще подсластитель не нужен. Если у вас много капхи, да, то вам может подсластитель совсем не нужен, потому что он способствует образованию а, слизи, да, мукуса, в Давай подчеркнем, что просто в каждом случае нужен обязательно индивидуальный подход. Наши, наши рекомендации, они общие, но в каждом отдельном случае нужно подходить а, просто индивидуально или консультироваться со специалистом, или если вы знаете вашу конституцию, то тогда как бы Подвести рецепт больше под под свой вкус и свою конституцию, и свое Я здоровье. Я да. совершенно с этим согласна, потому что аюрведа прежде всего м, декларирует индивидуальный подход. Uh -huh, uh -huh. Есть некие общие рекомендации, которым мы можем следовать, но самое главное принцип, как в любой медицине, не навредить. Uh -huh. Да, поэтому никакого экстремизма не должно быть, да. И мы обязательно должны следовать э, и желанию, нужно себя прежде всего слышать, тоже Абсолютно, очень, да. очень важно. Да.